13 декабря в Казанском федеральном университете состоялось выездное заседание российско-белорусского экспертного клуба, посвященное трансконтинентальным коридорам Евразии. У нас сегодня тема очень интересная. Мы будем смотреть и экономику, и логистические коридоры, и миграции, и гуманитарное сотрудничество. Конечно, Россия традиционно, исторически, ну, это, ну скажем, ядро евразийской цивилизации, назовем это так. В Казанском университете у нас наши коллеги вот вам поведают об этом. Проводятся очень интересные, очень глубокие исследования именно по истории евразисток Основными темами обсуждения стали вопросы экономики, миграции и гуманитарного сотрудничества. В круглом столе принимали участие ведущие эксперты – экономисты, политологи, социологи из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России.